Здравствуйте. Меня зовут Ольга Петровик. Я живу в городе Могилюля. Работаю программистом. И влюбленные, и влюбленные люблю длинные и прогулки на природе. Люблю движение: велосипед, ролики, каток. Последние два года пишу стихи. Очень люблю музыку. Стараюсь передать любовь любовные замечательные дочке Юлии. Писать, правда, как и стихи, пробовала еще в старших классах. Однако потом быть, семейная жизнь, или творчество на другой план. На мое увлечение стихами в последнее время Привело к тому, что я начал описать просто. Основная идея моего произведения в том, что разум это сила, которая повелевает, помогает, лечит, уничтожает. Неважно, в каком разуме существо, мы видим его, важно то, какой он, из чему космический семье. В книге произошло свидание двух разумов, совершенно разных по своей идеологиях существ. Человека и ящера, наделенного интеллектом. Происходит развитие, подключение разного, подпитка одного живого существа энергии другого, помощь, лечение или уничтожение. 24 сентября я открыла газету «Аргументы и факты» и на одной ее странице из страницы, увидела объявление об этом конкурсе. Я не знала, что у нас в стране бывают конкурсы, Хотела, хотя пыталась найти данную информацию в интернете раньше. Я очень обрадовалась этому. Поэтому высылаю вам свою книгу «Космический симбиоз». Книга наполнена эмоциями, чувствами, любовью к окружающему миру, пусть инопланетному, теплом, ненавистью, болью и опять теплом и добротой. Здесь сюжет мне самой очень нравится. Приятного прочтения.